Когда купил новую камеру для записи видео. Ты уже записывай, ты ресурс АКУМ просто так тратишь, она не, не бесконечно пишет. Я знаю, я просто пока записываю, я же не знаю, пока что записываю, просто тестирую, чтобы посмотреть, как она нас будет записываться. О, классно. Ты тоже подойди, хоть что-нибудь посмотри. А что посмотри? Как записывает? Уже вон заляпсило. Я ничего не делала, не трогала еще. Уже начинают на меня какую-то пругу гнать. Я еще не трогала, туда даже не подходила. Здесь что-то готовить, к примеру. Ты рот вот этот вот, надо, чтобы он на тебя был направлен. Чтобы на, на рот он у тебя был, а не телепался, где попал. Например, будут показывать какие-нибудь прически. Ой. мне салон У меня сломалась. Выше салон. В основном ко мне уходят и ранки, богатые, конечно. Так, у которых много времени. А у времени А какой у нас телефон? Айфон? Такая довольная. Ты видел? Ну все, мне можно проверять теперь, как мне снимает камера на компьютере. Че, все? Угу. Наигралось? Угу.